Возьмешь жидкость, возьмешь белило, и да. сделаешь мокрую сметану, и. немножко мокрую сметану. Возьмешь бирюзовый и возьмешь вот этот красный. И наморочишь вещества краски на формат. Там, где свет, там в большей степени Красноту. Mm -hmm. Красноту. Там, где теневые проявления, в большей степени, бирюзу, а потом и синеву. То есть такая будет... Ну, она не не то, что там что-то сверхъестественное. Ну, просто начни не с синих только, а с вот этого и бирюзового. Кадмия красного и с бирюзового. И вот наполни, наполни, наполни, так, чтобы везде было вещества, хотя бы вот столько. Смотри. А, сейчас, где у нас были... Убежали. Вот эти места, где много белости, светлости. Вещества, вещества. Не мокрости, а вещества. То же самое. Вещества, но только здесь уже с, с краснением чуть Прямо пусть лоснится веществом. Только очень mm -hmm. Ну, для того, чтобы смазать, mm -hmm. подойдет точно. Так. Синий, розовый, коричневый. У нас будет чернявенький цвет, которым мы наберем вот эти камни. Немножко помоделировав их как спинки этих бегемотиков. Немножечко поподбрасываешь цветиков, вот я вижу там бирюзовенькие. Ну ты подложила, ну немножко. И тоже по чуть-чуть их начинаешь уже сбивать. Дальник э, упакуешь уже синкой. Полосата, нарочито по полосато. себе еще белье. Аита. И фигуру эту, фигуру эту, вот так, воткнешь. И начнешь не спеша расширять. Самое главное, чтобы расширение. Если получится. Более женская фигура, более женственная, да, не расстраивайся. Там, по-моему, еще какая-то псина, да, с такой, такой дурашливым. То есть тоже это должна быть просто дурашливая, дурашливая пятнышка в виде псины. То есть не пытаться, чтобы она была жутко похожа на собаку, а чтобы так... Главное, чтобы дураж с ним был. Хорошо? Mm -hmm. Ну, как, как у него и есть. Mm -hmm. Давай. Если хочешь, можешь взбить и предпринять сама, чтобы ну, прям все позабивать, и предпринять сама, чтобы прочувствовать. Mm -hmm. А хочешь продолжить? Mm -hmm. Какая тыкла, да? Mm -hmm. А, тыкала. Mm -hmm. Так. И Похоже на кому? Mm. Вот так выгребаю, а оно ну, похоже. Почему красивых элементов образовалось? Так, ну вторую собаку не будем рисовать, пускай одна будет. Он и она. Вернее, это она скорее, да? И вот собака. Собака. Точно. Идея плоской спины. собака живая последние две минуты три раза приведем туда привет сюда сидит стоит отлично похож на пони на пони нет вообще так классно смотрит на нее прям еще взгляда вообще так сейчас маленькую снизу возьмем что-то там делегация <смех> Только теперь это кузник. Yeah. Mm -hmm. Ничего вы не понимаете, порода. Нет? <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> ну, не <смех> будьте, Ну, такое вот оно. Пустые волосы. Вот это о женском, да? Говорит, да, тоже изломчик. <связывая> Почему бы и нет? Потому что да Потому что да Сейчас попробую, может, какое-нибудь облако там пригодится Я тоже о небе подумала Вы. Ну, если хочешь можешь сейчас пока вот ты в тонусе этой картины сделай. взять это еще это один формат найти какую-нибудь фигурку базе, и сделать то же самое уже с произведением вот прям полистай полистай вдруг найдешь это будет здорово пока ты помнишь это вот да пока память мышц есть